Друзья, всем привет! Рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня хочу поговорить с вами на ваши темы, ответить на ваши вопросы, которые вы мне задавали. Я повыписывала вопросы, которые мне вот подряд попадались, я выбирала, выписывала их. Итак, давайте начнем с самого первого вопроса. Кстати, этот вопрос касается Штор и Гордин, которые у меня уже за моей спиной, как вы видите. Я очень счастлива, очень благодарна своей маме, которая помогла мне решить этот вопрос и совместно с ней, с ее помощью и желанием я получила то, что хотела. Но потом уже, как оказалось, здесь есть большие магазины, где продаются гордины, шторы. Мне понаписывали девочки. Уже знаю места. Но, видите, как сразу не сориентировалась. Сразу и искала совершенно не в тех местах, где нужно было искать. Но заказала с Украины. И мне это приятно, потому что... Что-то с моей стороны И меня это очень радует Вот, а вопрос звучал так Ой, Аня, что у тебя в голове? Мама должна между тревогами, отключениями, света Заказывать тебе какие-то особенные шторы Пожалей пожилых родителей Ну, во-первых, я не искала какие-то особенные шторы Мне хотелось конкретно то, что я вот хотела Я знала, что я хочу У меня мама молодая, красивая женщина которая всегда была очень деятельной, которая никогда не была ленивой. Я никогда не видела, чтобы моя мама просто лежала, свесив ноги с дивана и смотрела в потолок. Нет, такого не было. Мне всегда мама за любой кипиш. Всегда, если что-то попрошу, она никогда ни в чем не откажет. И здесь она только поблагодарила, сказала Аня, спасибо, что ты придумала мне занятия. поэтому для моей мамы это не было сложностью и вообще как это может быть сложно поехать помочь своему ребенку, ну, кому еще нам помогать, как не своим детям? Если бы я была на месте моей мамы, да я бы с удовольствием бежала бы и помогала, выбирала своим детям любой каприз, все, что попросит, это нормально. Может быть в вашей семье по-другому, но в моей семье это так. Так что, мамулечка, Спасибо большое. И хочу отметить, моя мама не пожилая. Не надо ей прибавлять года. Да, она человек уже с большим количеством лет. но ну, я вам хочу сказать, что по меркам Испании это не возраст. Ну, ребята, откуда? Откуда вам показалось, что я беременна? Я не могу понять. Причем беременной я уже начала быть с того момента, как мы только-только приехали в Испанию. Ну, где? Ну, может быть, да, в каких-то видео где-то я как-то села. Во-первых... Всегда экран увеличивает. Как-то так это все закрутилось у вас. Один написал предположение, другие подхватили. И все это пошло в массы, в массы, в массы. И уже прям поздравляют. Ой, необычно это все, конечно. Я не против детей, но сейчас пока мы не планируем. Сейчас пока не хочу, потому что должен подрасти Ян. И мне все-таки, как мамы троих детей, хочется... Хочется высыпаться. Сейчас эта возможность появляется все больше и больше, потому что детки уже подрастают. Вот, Поэтому мне хочется покайфовать этими моментами. А по поводу беременности я вам могу показать. Вот такая вот я. Все, не задалбливайте меня больше по этому вопросу. И, кстати, в предыдущем видео в комментариях был написан вопрос по поводу... Ну, это уже просто... Так, меня улыбнуло уже очень сильно. И кто правильно даст ответ? Долго не было правильного ответа. И только один человек написал, что Да не беременная Она просто вы уже все задолбали ее. Поэтому она решила так посмеяться уже. И правильным был ответ у Надежды М. Надежда М, мы с вами знакомы в Инстаграме. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу. Напишите мне в Инстаграме номер вашей карточки. Мы вам отправим приятный денежный сюрпризик. Спасибо вам за комментарии, вообще всем спасибо, кто писал комментарии, но ну, извините, может кого-то разочаровала. извините, еще раз, так, что тут дальше, хочется ли вам домой, нет, не хочется, ребята, так, еще один вопрос, вот касающийся матрасов, в чем заключается качество матраса, что для вас хороший матрас, какие фишки? Вот по поводу матраса я вам хочу сказать, что особо никаких критерий у меня для него нет, но из своего личного опыта для себя я сделала такой вывод, что мне комфортнее спать на матрасе пружинном. У нас был до этого пружинный матрас, потом мы покупали матрас со всевозможными там прослойками, кокосовыми, еще какими-то там ставками, в общем, который якобы был самый супер-супер-пупер модный, и как нам объясняли, что он круче пружинного матраса, и в итоге мы на нем какое-то время поспали, и потом купили себе снова пружины. Мне кажется, что пружинные матрасы, если это хорошая фирма, хорошее качество, да, экономить на пружинах тоже нельзя то они все равно, как по мне, самые удобные. Вот мы купили в ике матрасы, ну, здорово, я когда сплю, я его не чувствую. Мне нигде ничего не давит. Мне очень комфортно там ночью переворачиваться, да, с одного бока на другой. У общем, меня не напрягает ничего. И это круто. Конечно, когда ты выбираешь матрас, ты приходишь в магазин, тебе говорят: полежите, почувствуйте, как вам. Но за 5-10 минут, что ты там находишься в этом магазине, ты все равно не можешь понять. То есть ты поймешь только тогда, когда ты уже ночью ляжешь и твое тело полностью расслабится. Тогда ты поймешь, твое это не твое. Ну вот из личного опыта для меня классный матрас, это матрас пружинный. Поэтому вот ответ такой. Следующий вопрос. Привет, вы выехали на постоянное место жительства или вы беженка? Видимо, автор, который писал этот вопрос, сам не понимает, что он хотел спросить и... Ну, Отвечу так, мы выехали на постоянное место жительства, если вас устроит этот ответ Следующий, вы снимаете квартиру в Мадриде? Да, мы снимаем квартиру в Мадриде Так. Теперь вопрос, касающийся помощи в Испании Значит, смотрите, звучит он так В Сирии так долго идет война, и никто их не жалеет и не обнимает А к украинцам очень большое внимание Все слишком наиграно, все для СМИ Ребят, ну вот, находясь здесь, в Испании, то, что вижу я, не только к украинцам, не только. Испанцы вообще такой народ, они готовы помогать всем. Вот произошло землетрясение в Турции. Вот чтобы вы понимали, ну, буквально там, я не знаю... Вчера дали огласку тому, что нужна помощь, что нужно собрать там определенные продукты, сказали, вещи не несите, а вот именно нужны продукты, там памперсы, средства гигиены. И буквально уже на следующий день стояла очередь из 50, даже больше человек так, по всей улице, и все стояли с торбами вещей, с, со всем необходимым. Испанцы вообще такой активный народ в этом плане, в да, плане помощи. Вот недавно читаю в общем чате, пишут девочки, пожалуйста, помогите, там нужны волонтеры, часть гуманитарной помощи, нужны руки, не хватает рук для того, чтобы разгрузить людям, пострадавшим в Сирии, разгрузить там вещи, помочь выдать эти вещи, ну то есть это не только, не только украинцам помогают, помогают Помогают всем, испанцы помогают всем. Еще один вопрос. Аня, я видела, что многие украинские беженцы, это, кстати, Надежда М, писала, одевали белые трусы, обливали их краской красной и валялись на асфальте. Было ли такое в Испании? Ребята, не видела, не знаю. Честно говоря, провокации, я уверена, что случаются в любых странах, везде. И провокаторов хватает, их достаточно много. Но я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, что было в начале, когда мы только приехали, это был праздник, по-моему, 9 мая, и разрешение на участие в демонстрации получила как русская сторона, так и украинская сторона от властей. И вот там был какой-то инцидент, что ну, там женщина-украинка стала на колени перед русскими, по-моему, начала там что-то, да, ну, какие-то нецензурные слова говорить в их сторону со слезами, что вот все из-за них. Вот, вот такое вот было, я помню. Все остальное, ну, ну вот конкретно то, что вы мне задали такой вопрос, я на него ответить не могу, не знаю. Следующий вопрос, какая организация в Испании берет животными? На самом деле любая организация берет животными, но есть одно «но». Не все, скажем так, гостиницы да, или какие-то квартиры, дома, которыми владеют эти организации, не все это жилье предоставляется для проживания с животными. Вот наши гостиницы, в которой мы жили, Животными нельзя было. Были случаи, когда таких маленьких собачек, там, котов пытались скрывать, но это все равно как бы на поверхность всплывало, и переселяли ну, переселяли в условия похуже. Во-первых, сразу же отвозили куда-то далеко в село, в Пуэбло, и, как правило, это были хостелы. Поэтому вот тут вас возьмут, зарегистрируют, но скорее всего, что жилье вам дадут на порядок хуже. Но отказать вам в предоставлении там помощи, временной защиты, если вы животным, то есть вам не имеют права, вам все равно эту помощь предоставят. Точно знаю, что животные должны быть здоровыми, их смотрит ветеринарный врач, на них тоже оформляется какой-то паспорт, но это так, по крайней мере, было, когда... Мы делали там какие-то документы, то вот люди, которые с животными были отдельно, была консультация с врачом, с ветврачом. Вот так. Переходим к вопросу следующему. Аня, кто-то живет в вашем доме в Украине? Да, живут. Живут хорошие ребята, семья, маленький ребенок, дом в надежных руках, семья очень хорошая. Что дом под присмотром? Почему вы оставили родителей? Друзья мои, ну, э, во-первых, родители не чемодан, который можно было просто взять так и оставить. Это выбор самих родителей. У нас был свой выбор, у них свой. И всегда, в любое время у каждого человека есть выбор. Всегда можно что-то изменить. В любой момент вы можете всегда что-то изменить. Для родителей наш отъезд не был неожиданность. Если бы даже не военные действия, мы все равно рано или поздно уехали. Но военные действия они просто вынудили нас сделать это быстро, сделать мгновенно и, грубо говоря, да, с двумя чемоданами. Немного не так, как планировали мы. Зато сейчас, спустя год, родители знают, что мы всегда готовы их принять в любое время. Пожалуйста, приезжайте, живите с нами. У нас квартира большая, места хватит всем. Следующий вопрос: что вам нравится в Испании? Ребята, да, все нравится. Вообще, в принципе, нравится вот нравится уровень жизни, нравится качество жизни, нравится все. Я долго могу там в деталях рассказывать, но это отдельная тема для разговора. Вот все, все, что меня здесь окружают, все, что с чем мне приходится сталкиваться, соприкасаться, мне нравится все. Мне нравится эта атмосфера, легкая атмосфера, легкая такая энергетика у испанцев. Мне нравятся их взгляды на жизнь. Ну Качество жизни здесь другое, другое, совершенно другое. Сколько стоит купить недвижимость? Я так понимаю, что, наверное, имелась в виду недвижимость в Мадриде. Потому что, если говорить за всю Испанию, то цены на недвижимость, они сильно отличаются. Прям вот очень-очень отличается Мадрид, конечно, такой дорогой. Я бы сказала, что цены на недвижимость ну просто очень завышены. Если мы говорим о центральных районах города... Но ниже миллиона недвижимость вы не найдете. Дальше цены растут. Ну, такая вот, чтобы классная. С современным ремонтом, с новой мебелью, то это, наверное, 3, 3 миллиона, там половиной-три миллиона евро. Это хорошо обустроенная, с новым ремонтом, с новой техникой, квартира, с современным дизайном, в хорошем месте, в центре города. Вот такие вот да, цены. Чуть-чуть от, в отдалении, в спальных районах, вот, допустим, как мы живем, да, но, но тоже дорого. Все равно дорого. Ну, конечно, уже не миллионы, да, там 200-300 тысяч. И, честно, хочу вам сказать, что 200-300 тысяч это такие, ну, я не побоюсь этого слова, это халупы. Цены очень завышены, и найти что-то такое приемлемое, достойное за приятную цену в Мадриде сложно. Если говорить о Валенсии, Валенсии там на порядок дешевле. Валенсии ты вот в хорошем районе можешь купить трехкомнатную квартиру. А, ну. Наверное, за 90, за 80 тысяч евро Трехкомнатная квартира Это хороший район Можно еще дешевле купить Если это в какой-то там отдаленный район Или район, не пользующийся спросом Вот, ну и тоже Есть и дорогие тоже районы Там по 200 тысяч квартиры По 250, новострои Разбег цен очень велик Если мы говорим за дома Тоже вот на побережье, допустим, Костабланке Это от Валенсии до... Аликанты, цены на дома разные, да, там, которые недалеко от моря, 200 тысяч евро и выше, да, и по миллиону есть, тоже в зависимости от начинки, от расположения, в какой организации. В Мадриде дома очень дорогие, ну очень дорогие. И в самом городе это вообще космос, если где-то в окраинах города, ну это 600-800 миллион и это такие дома что ты покупаешь дом коробку покупаешь какой-то небольшой участок а все что находится внутри требует ремонта несмотря на то что да там может быть мебель все равно какая-то там антикварная но по сути когда ты уже покупаешь свое ты хочешь уже под себя делать и соответственно если реально смотреть на все то нужно везде делать ремонт. То есть помимо вот этих 800 тысяч евро, которые ты готов выложить за дом, тебе нужно еще, наверное, 200 тысяч, может быть, 100 тысяч вложить на полностью реконструкцию внутри самого дома. То есть полностью все-все-все переделать. Так, поехали дальше. Та -та -та -та. Так, что бы вы хотели забрать из Украины, чего вам не хватает Здесь. Да, на самом деле ничего не хотела забирать из Украины, мне всего здесь хватает. Ничего. То, что было в Украине, это жизнь в Украине, здесь совершенно другая жизнь, и мы к ней уже почти приспособились. Нам все здесь нравится, мне все, всего здесь хватает, просто может быть я не во всем везде ориентируюсь, да, вот как было со шторами, мне казалось, что ну все, тупик, нет таких больших магазинов, где я могу выбрать то, что мне нужно, но вот как показывает практика, вот уже поскидывали, мне оказывается есть большие магазины, все это есть, но не все сразу, я об этом узнаю, постепенно. А, вы знаете, нет, наверное, что-то бы хотела вернуть с Украины. Мне бы хотелось, наверное, забрать своего парикмахера. Вот я без нее просто, ну вот, страдаю. Я уже сейчас, конечно, смирилась, все смирилась с тем, что моими волосами пока никто заниматься не будет. Просто беда-беда, я не могу доверить свои волосы кому-то, потому что были, несколько было попыток, мне вообще не нравится. Это вообще не мое, это, это же вот... Знаете, как вот тебе важно найти своего мастера со своей энергетикой, чтобы он чувствовал тебя, чтобы понимал полуслова чтобы он видел твой образ и сразу знал, что тебе нужно, что необходимо, какой оттенок, какую краску, когда какая стрижка, то есть какой образ должен быть у тебя. Вот у меня мой парикмахер, вот она вот такая. Я всегда с закрытыми глазами готова была ей довериться, а сейчас просто страдаю, она знает об этом. Ну, к сожалению, услуги парикмахера онлайн, так чтобы можно было через делать соцсети, <laughs> прически, к сожалению. Может, когда-нибудь кто-то еще и придумает, такое, кто его знает. Но вот сейчас я не могу никому доверить свои волосы, и я приняла решение, что я буду. Буду сама за ними ухаживать максимально, как могу. Я решила не краситься. У меня, кстати, я не знаю, видно, не видно, но у меня плюс-минус уже так смылись, смылся мой цвет волос и начал свой отрастать. Уже вот так где-то отросли мои, я не крашусь. И краситься не буду, потому что у меня было две, было две попытки. Я красилась той краской, которую мне рекомендовал мой парикмахер. Я с ней созванивалась, она мне говорила, Там, пойди, купи вот такой-то номер. Я покупала, но мне почему-то не нравится. Мне кажется, она более такая ядреная здесь. И у меня волосы такие, как солома. Хотя я все делала, как мне говорили. Ну, короче. Я решила не заморачиваться, а потихонечку прийти к своему цвету волос. И не париться на этот счет. Тем более у меня нормальный цвет волос. Он немножко светлее вот тех, которые у меня есть сейчас. Вот так. Ну, какое-то время, похожу будет переход, но он, он, кстати, не очень сильно виден. Он виден, но не сильно, это надо всматриваться. Так, давайте дальше. А, это даже, наверное, не вопрос, а, но я его выписала, я это хочу прокомментировать. Значит, звучит комментарий так, жизнь в приглядку мечтательница. Ну, в приглядку я ничего не делаю, я... Очень целенаправленный человек, я всегда ставлю себе цели и медленно, но уверенно к ним иду, медленно. К сожалению, в моей жизни происходит все медленно, бывает программа у людей такая, что цель поставил и достаточно за короткий промежуток, вре вре промежуток времени, там год, может быть два, я считаю, что это короткий промежуток времени для выполнения своих целей. Раз и цель достигнута. К сожалению, в моей жизни вот немножко другая программа идет, да? Я достигаю своих целей, достигаю своих желаний. Я всегда четко знаю, что я хочу, даже если это будет там, на ближайшие 10, 15, 20 лет. То есть в моей голове всегда порядок, все по полочкам лежит, понимание той жизни, которая для меня важна и нужна. Но иду я к этому очень-очень долго. Ну вот так, я, я к этому уже просто привыкла, я уже с этим смирилась. Так что жизнь в приглядку, это точно не про меня, а вот что я мечтательница, это прям 100% мое. Обожаю мечтать, это просто, вот знаете, все мои цели и планы, они все визуализируются через мои мечты, конечно же. Помимо того, что ты просто себе там скажешь, что вот хочу там то-то и то-то, поставлю себе цель, если ты еще эту цель начнешь визуализировать, то она усилится там вдвойне, втройне. Поэтому мечтать очень хорошо. Рекомендую это делать всем. Это полезно. Так, дальше, это уже 15 вопрос, вот это да. Вам не стыдно за своего мужа, он должен был остаться и защищать родину. Ой, друзья, вот по поводу стыда, вы мне вообще его даже не пытаетесь навязывать этот стыд. Нет, не стыдно, я горжусь своим мужем, я горжусь его поступками и действиями, которые он делает, совершает в отношении своей семьи. Стыдно... Нет, это не, не, точно не, не мое. Стыдно мне не может быть по всем определениям, потому что он хороший муж, он хороший папа для своих детей. Теперь вкусный вопрос. Сколько стоит хамон с пересылкой в Украину? Да, мы родителям отправляли ноги хамона, мы еще отправляли своим друзьям большую ногу хамона, еще отправляли в качестве подарка там знакомым, которые нам определенные услуги. Выполняли это, производит впечатление, конечно, на людей. Хамон разный, разные цены. Вот перед Новым годом ассортимент хамона такой огромный, и цены такие классные. Магазины делают скидки, и хамон можно купить, вот ногу хамона можно купить, там, вот... Ну, есть небольшая ножка, начинается, наверное, от 30 евро, я бы так сказала. Ну, 30 евро, это вот перед Новым годом можно найти, когда акции хорошие. А так, хорошую ножку можно купить за 60 евро, но и дальше цены уже растут. Там и стоит 200, и по 300 евро есть нога Гахамоне. Отправка стоит, 25-30 евро мы платили, 25, наверное, это если одна. Ну, да, мы туда еще положили, все, что килограмм зависит. Мы туда положили еще головку сыра. Ну где-то мы заплатили 30 евро. Так поехали дальше. Где в Испании вы хотели бы жить? Ну сейчас точно в Мадриде. Больше ничего не рассматриваю даже. Вот нравится Мадрид, и все, ничего не хотим менять. Нам нравится там, где мы живем. Вы общаетесь с русскими в Испании и как вы к ним относитесь? Да, ребята, общаюсь, конечно, даже начиная вот с отеля, в котором мы жили, где нас кормили, вот была девочка русскоговорящая из России, она живет здесь уже лет 10, наверное, она работала... В ресторане, в котором мы кушали, я хочу сказать, она ко всем очень хорошо относилась. Вот там, где семьи с детьми, она, пожалуй, единственная из всех, ну, понятно, испанцы, да, она там была одна русскоговорящая, она единственная, которая приносила там, где-то давала она кусочек, там, тортика больше, фруктиков больше, там, где семьи с детками, да, где-то кого-то она вообще накормит просто так, и, ну, она очень хорошо относилась к нам, прям так помогала, помогала всем я видела, у кого дети там увалиды да она тоже где-то там из под полы доставала там какие-то конфетки, шоколадки, пирожные, фрукты, ну йогурты, в общем много много делала плюсиков для нас. потом, ну вот мы попали в школу, мы были одни из Украины и нам помогала мама Учили, учатся девочки в этой школе, одни из России, нам помогала мама помогала нам переводить, что-то, общаться, рассказывала, что, куда, чтобы мы максимально быстро освоились. И когда уже на следующий год поток такой пошел в эту школу украинских детей, то эта мама русскоговорящая, она всем 24 часа, она была на телефоне в любое время дня и ночи, она консультировала всех украинцев, всех абсолютно по любому вопросу, за ручку, так водила каждому учителю, переводила, да, помогала, консультировала в какие вопросах но очень открыто к украинцам прям очень они конечно немножко насторожены насторожены к нам потому что они боятся нашей агрессии в первую очередь но тот кто здесь из русских живет уже много-много лет они очень поддерживают украинцы я видела две машины с русскими номерами и была наклейка наклеена мы за украину вот так. Я вижу, что здесь довольно-таки спокойно идет коммуникация русских и украинцев, и русские помогают во многом, помогают, переживают, и они, конечно, не говорят там что-то лишнего, потому что боятся, все зашуганные везде, в принципе, но к нашим, относятся, к украинцам относятся хорошо, доброжелательно. Следующий вопрос, если у вас плесень и как вы с ней боретесь? Говорят, что из-за сильной влажности в Испании эта проблема существует. В Испании существует, да, проблема с плесенью очень сильная, но в самом Мадриде, ну я не знаю, в Мадриде вообще сухой климат, в Мадриде сухой климат, очень сухой воздух и я с этим столкнулась. Особенно это летом чувствуется, когда солнышко так припекает нормально. Это, это что-то для меня новое, новое открытие, что бывает влажный климат. И в Украине влажный климат. А здесь сухой, сухой в Мадриде. Но когда ты приезжаешь к морю, Валенсия, Аликанты, Малага и так далее, вот, это вот побережье Барселона, там влажный климат. Там, наверное, это проблема номер один с плесенью, да? А смотрите, ну у нас в квартире нет плечи, это точно, и я особо не слышала, чтобы люди жаловались а тот, кто здесь живет, не знаю, не слышала. А как вы здесь няетесь в магазине, как вы разговариваете при покупке? Сейчас, смотрите, нарисовали у меня. При покупке мебели, ну и так далее. Ну, как изъясняемся, так и изъясняемся. О простом не говорить может там, о, о, о жизни, о себе рассказать, спросить, что касается там, продуктов, в магазине, ну, это без проблем. Вот если уже там, глобально как-то да, поддерживает разговор о чем-то таком заумном, таком, то появляется уже много таких слов, которые ты вот не слышал, да? А ну, в магазине вообще без проблем изъясняемся. С курьерами тоже без проблем. Вот они звонят. У нас уже у каждого из нас испанские номера телефона. Мы заказываем, там курьер приезжает. Все курьеры просят обязательно там номер Т, то есть ты все время с ним okay. разговариваешь, и ну так вот и изъясняемся на испанском. Кстати, нашлась наша посылка. Вот кто меня смотрел, я рассказывала как-то, что посылка потерялась две с половиной недели, и она приехала. Она потерялась в Украине. Пошмонали, посмотрели, кое-как запихнули в какой-то уже разодранный ящик, заново все перемотали. Но, в принципе, пришло все. Не все целое, но... Все пришло. Еще осталось несколько вопросиков. Вот вопрос, удивительный для меня. Аня, а где ваш брат? Не знаю, никогда не интересовались моим братом. Мой брат в Украине, он живет в Киеве, город Киев. Брат работает, у него свой бизнес, свои магазины в Киеве, поэтому он работает. И остался последний вопрос, вопрос, который я, к сожалению, только сейчас увидела. Простите меня, пожалуйста. Сколько платят беженцам на человека? Очень срочно, пожалуйста, ответьте. Отвечаю сейчас, актуально не актуально, но отвечу. 300 евро за жилье и 300 евро за питание на одного человека. Но там 300 с хвостиком, но я этот хвостик я не помню. На этом, друзья, буду заканчивать. Это были все вопросы. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, что мы с вами хорошо так поболтали сегодня. Пишите свои вопросы, буду стараться отвечать на них. Всех люблю, целую, до скорых встреч, всем пока-пока, скоро увидимся.